Радио «Каракоты» представляет программу «Учительская». Сегодня мы очень часто видим заголовки и слышим по радио о том, как в очередной раз разбогател ребенок. Не взрослый человек стал миллионером, а именно подросток или маленький ребенок. Но чаще мы слышим о детях из Европы или Соединенных Штатах Америки. Пока в России, к сожалению, мы не можем наблюдать массовое занятие бизнесом, бизнесом среди подростков. Хотя статья... Одна из статей Конституции Российской Федерации предусматривает, что на сегодняшний день подростки имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, начиная с 16 лет. Давайте попробуем разобраться, почему же нет миллионеров и олигархов среди российских детей, почему они не возглавляют списки «Хорбс», хотя с юридической стороны условия для них эти созданы. Да, Марина Александровна, но вы, конечно, правы, с юридической стороны условия есть, и в Конституции у нас эти права прописаны, но как чаще всего у нас бывает, что возможности есть, нет желание Есть желание, нет возможности. Вот как вы себе представляете подростка 16-летнего, которому нужно сдавать единый государственный экзамен, и в то же время, чтобы он еще и успевал где-то там свой бизнес? Я, например, не представляю. Стансмен на вы как? Нет, почему я представляю? Я представляю, только, конечно, не каждый подросток, наверное, этот способен, но тот, который... Решиться на такое, наверное, у него где-то перед глазами есть какой-то пример. Это могут быть его родители, это может быть ну, какой-то известный человек и, естественно, какие-то задатки самого этого подростка. И он готов и экзамен по ЕГЭ сдать, подготовиться, и что-то вот такое придумать. А я вот знаю многих предпринимателей, которые не хотят связываться с подростками именно из-за того, что там очень много всяких нюансов. Например, рабочий день у них должен быть сокращен, и какие-то там льготы на них. В общем, много препятствий. Ну, я думаю, что это не препятствие, потому что предприниматели обычно работают целый день. А вот я согласен с тем, что Времени хватает, но ну, главная причина, скорее всего, в том, что наша финансовая система еще не готова к подобным де действиям подростков. А с другой стороны, я не считаю, что это положительный факт, потому что если человек сумел быстро разбогатеть на каком-то поприще, то, скорее всего, в этом поприще много недостатков. Да, я тоже как-то... Поворот неожиданный А я бы, наверное, по-другому сказала как вы, как вы сказали, Дмитрий Владимирович, если человек неожиданно разбогател Неожиданно разбогател в какой-то деятельности, значит, или эта деятельность действительно сверхновая Но вы согласитесь, что такого такое бывает редко Или же там какие-то есть лазейки, недостатки правовой базы, что можно раздуть какой-то финансовый бузырь и разбогатеть вот. Это подростки должны быть супер сверхсовременными и знающими законодательство до такой степени, чтобы найти эти лазечки. Но я думаю, что Марина Александровна среди наших действительно подростков недостаточное количество. Ну, ведь о том речь, что, может быть, стоит создать условия. И сначала обучить подростку финансовой грамотности, юридической грамотности. А потом писать и читать? Нет, мы же говорим о старшеклассниках, это уже 16 лет. Все-таки человек в двух шагах, в двух годах от полной дееспособности и от совершеннолетия. Марина Александровна, мне кажется, рядом с таким подростком всегда есть взрослый человек, который его помогает и направляет. Значит, уже есть рядом э, взрослые, которые финансово грамот, грамотный, если можно так сказать. Да, ну, я считаю, и он поможет что... Подростку. Наша задача, наверное, как учителей еще и самого подростка научить финансовой грамотности, потому Ой, что... Я не а. знаю, наверное, меня тоже надо сначала научить финансовой <связано> грамотности, потому что я честно говоря не до такой степени знаю все финансы чтобы ну, помочь подростку кстати вот, вот одной из проблем современным особенно в современной россии является как раз то что у нас в стране даже взрослые люди недостаточно финансово грамотны. всего того что у нас очень долгое время экономика была командного типа и до рыночной экономики соответственно до бизнеса всем было очень далеко и сейчас зачастую даже подростки знают больше своих родителей, родителей то есть если родители сами занимаются бизнесом, да, они могут показать пример своему ребенку. И, наверное, наша задача как школы, как учителей дать именно основы финансовой грамотности тем подросткам, у которых есть пример уже в качестве родителей. И, наверное, углубить знания финансовые тех детей, которые с детства в этом живут, ну, которые я это видят. Поняла, Марина Александровна, это не должно быть повальным, а должно быть ну, кружком по интересам, так скажем, да? Да, либо это в профильных классах, ведь у нас дети сейчас имеют право выбирать профили, возможно, в социально-экономическом классе построить занятия именно в соответствии с интересами детей. Ну это вот здорово, потому что не всем это еще и по душе. Я бы, знаете, наверное, как-то поглубже посмотрела, знаете, с какой точки зрения, вот когда слушала Марину Александровну, какой мне закрался не вопрос, а вот, знаете, я как-то присутствовала на дискуссии, где было огромное количество именно учителей, работников образования много было, и мы говорили о том, что наше образование в стране, начиная с вот с первых классов, оно не социализировано, как бы правильно мне сказать, да, Дмитрий Владимирович, правильно я говорю? То есть наши дети социально не адаптированы к проживанию в нашем обществе. Я, наверное, что хочу, о чем хочу сказать. Они прав своих не знают даже с первого класса. Вот привести пример, ту же Финляндию, которая... Где дети изначально уже с первых классов в школе знают, куда обратиться, если даже они остались одни дома вдруг, остались одни на улице. А оставьте одного нашего ребенка на улице в 8 лет, он пропадет, он не знает, куда обратиться. В той же Финляндии ребенок сразу знает, куда пойти, в какую структуру, у кого спросить, как правильно задать вопрос. Не то, что финансовая грамотность, я, наверное, куда-то далеко я, зашла. Я согласен, Правов... вы хотите сказать, действительно правовая грамотность у нас страдает, и у молодого поколения, подрастающего, тоже такие недостатки есть. Но мне кажется, надо еще обратить внимание на то, что вот все успехи, о которых вы говорите, и которыми некоторые умиляются, они только возможны в обществе безудержного потребления. Ведь все эти подростки, которые стали миллионерами, они не изобрели никаких новых технологий, не сделали никаких открытий в силу просто того, что они еще не готовы к этому, у них не хватает образования соответствующего. Им просто повезло в обществе потребления, что какой-то продукт стал очень популярным. Они его быстренько продали. И я думаю, что как раз ну, будущее... В таком глобальном масштабе, от, наоборот, отказ от такого безудержного потребления, скорее всего, вот эти эффекты будут уменьшаться. В дальнейшем, вот таких людей, которые заработали бешеные деньги из воздуха, их будет все меньше и меньше. Иначе нас, наверное, ждет какой-то негативный путь развития. Потому что безудержное потребление на планете ни к чему хорошему никогда не приводит, это очевидно. Мы же должны с вами понимать, что скоро уже будет борьба за ресурсы типа питьевой воды. Поэтому я не думаю, что надо вот с таким умилением относиться к тем людям, которые вот так вот, как студенты говорят, срубили бабки быстренько. То это, нельзя это считать позитивным моментом полностью. Но повезло человеку, повезло. Вы слушаете программу «Учительская». Да, вот я с Дмитрием Владимировичем согласна. Мне кажется, действительно нужно больше обращать внимание на ту деятельность, которая связана с открытием чего-то нового, с изобретением чего-то нового, а вот не с таким Жаль, легким, в основном, так, типа, типа финансовых спекуляций же. Абсолютно с вами согласна. Но ведь бизнес, он как раз и заключается не только. Это одна из сторон финансовой спекуляции «купи-продай» бизнеса. Можно же ведь заниматься действительно, вкладывать деньги в развитие науки, техники, в производство. Бизнес, он же ведь многосторонний. И вот как раз, Дмитрий Владимирович, как вот вы считаете, можем ли мы со своей стороны, как педагоги, как учителя, сделать что-то, чтобы наши дети шли в правильный бизнес для нашей страны? Знаете, я думаю, что... вот в условиях ну, нашей современной системы образования это сделать довольно трудно, потому что в последние годы сильно ослабла подготовка по естественным наукам. А открытия новые и продвижение, и та же модернизация, о которой много говорят, может основываться только на большом количестве людей, получивших хорошее, хорошего качества, полноценное естественное научное образование. Сейчас даже вот результаты экзамена по физике единого приводят к очень печальным размышлениям. Наиболее вероятная оценка из 52 возможных баллов – это 16, а средняя – 20. Вот с такой подготовкой по физике будущее инженерного образования, естественно, научного образования уже представляется не в розовом цвете, далеко. Да, заставляют такие вот статистические данные задуматься. По каналу «Культура» была передача. Я услышала только небольшой фрагмент, когда наших молодых экономистов в возрасте 25 лет, очень приятной наружности юношей и девушек, спрашивали. Им задали вопрос. Им задали три вопроса. Первый был довольно интересный, я его забыла. Как всегда, самое интересное, Вот. Ну, о, подождите, что же у них такое? Спроси, да, можно начать, конечно, с последнего вопроса, но действительно, задали вопрос и э, А, назовите самую распространенную карточку э, Банка России. Угу. Никто не ответил, сказали, мы этого не проходили. Тогда спросили, что вы знаете о э, э, золотом запасе нашей страны. Тоже угу. пауза. А кто написал Капитал Маркса, вообще, Вот так же и спросили. Угу. Ответа не последовало. Ну, так как я быстро убежала, вот, пожалуйста, молодые на место. Наш золотой запас. И как-то стало очень страшно. То есть выводы можно сделать, что все-таки финансовая сторона финансовая, образование должно быть... Я еще считаю, что у нас очень поздно стали внедрять в вузах такую специальность, как менеджмент емких технологий. Всего несколько университетов технических в стране это сделали. Первый был это Баумановка в Москве, вот эта специальность может вытянуть, потому что, вот я считаю, менеджер, который умеет только ну, управленческие функции осуществлять в прорыве модернизационном, он малый помощник. И, и примеры, когда значит, министры у нас здравоохранения являются по, по профессии бухгалтерами, о многом говорит. Ну, так что, Марина Александровна, как вы думаете, Имеет место быть вот предпринимательство среди подростков в будущем? Я думаю, что имеет быть, это безусловно, но э, я считаю, что именно школа должна воспитывать предпринимательскую грамотность, предпринимательский образ мыслей и главное, наверное, э, этику предпринимательства и бизнеса, ведения предпринимательства и бизнеса в России. Вот будем, Марина Александровна, на вас надеяться. Вы наше солнышко экономическое, предпринимательское, так что... Спасибо, но на мой взгляд должны, конечно же, все э, педагоги по всем предметам здесь э, взаимодействовать друг с другом. И для того, чтобы э, экономисты, наверное, не занимались, ну и вообще бизнесмены, предприниматели, только купли и продажи, а задумывались о производствах и изобретениях. Мне кажется, уже в школе надо, например, э, не обособленно ставить урок экономики, да, только. А иногда, может быть, интегрировать, интегрировать да, с той же физикой объединять. Так, я об этом могу а Узов, нас это ну если можно из литературы, в зависимости от интересов ребенка, в зависимости от того, вообще, кем он себя видит в будущем, ну если он идет на экономический профиль, он, наверное, задумывается о том, что у него будет какой-то бизнес. Вот о чем он думает, о чем мечтает, наверное, стоит как-то с ним побеседовать и ориентировать построение курса, исходя из этого. Ну, точки соприкосновения можно в любом случае найти, конечно. Было бы желание, скажем так. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Итак, сегодня мы поговорили о том, реально ли заниматься бизнесом в современной России современным подросткам. И, по-моему, пришли к выводу о том, что реально. До новых встреч. Наша программа подошла к концу. Слушайте нас на радиокаракоду.рф. С вами была программа «Учительская». До свидания.